Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Вести Волкон и я Вечезар. И сегодня мы с вами поговорим о праздниках. Все с нетерпением ждут Нового года, все с нетерпением ждут Рождества. Это вот грядущие наши ближайшие праздники, которые весь наш народ, да и весь мир отмечает и ждет с нетерпением. А многие ли из вас знают, что такое Новый год, что вы отмечаете? Что связано с этим событием, какие происходили перемены в это время. И, видимо, многие из вас не знают, что это такое. Так вот, о том, как к этому относились наши предки, что такое праздник, что такое грядущий Новый год, мы с вами сегодня и поговорим. Итак, подписывайтесь на наш канал, и мы начинаем. Что же такое праздник? Вообще, во всей литературе, которая описывает праздники, обряды, былины, начиная с советских времен, да и ранее, мы знаем синопсис, который был в христианские времена, в 17 веке написан о величии и вообще славянском народе, и о том, как они справляли народные традиции, с чем жил народ. Мы знаем историю Карамзина, мы знаем историю Соловьева, в советское время большое внимание уделял праздникам, былиным обрядам академик Рыбаков, язычество Древней Руси, теперешних писателей, и в том числе вспомним 19 века Егора Классна, вспомним Михаила Ломоносова о славянском житии и бытие до первых князей. Литературы достаточно много, но очень мало источников от носителей веры древней православной или, как мы ее называем, инглиистической, и та обрядовая часть, которая была, естественно, потеряна и искоренена в основном в романовскую эпоху. И до сей поры, тем не менее, мы помним об этих праздниках. Эти праздники живут у нас в душе. На основе как раз тех энергоинформационных обменов, вибраций тонких, грубых, о чем, кстати, Пыжиков в своих последних книгах и говорит, что смыслы должны быть указаны в той жизни, которой мы жили и наши предки, и пращуры. Смыслы, чтобы мы правильно понимали суть праздников, мы должны очень правильно относиться вообще к русскому языку. Что такое праздник? Вообще начнем с этого. Корень «пра» и «день». И это пра, это первичная божественная энергия, которая входит в нас от богов и от предков наших. Это энергия и информация про чистой энергии, входящая в нас. И мы про эту энергию, эталонную, чистую, рассказывали на нашей ведической концепции здоровья, которую вы можете по ссылке посмотреть на нашем канале. Люди все ждут Новый год. Когда этот Новый год был введен? Указом Петра Первого. Старое летосчисление, это было 7208-го лето от сотворения мира в Звездном храме, по которому жил весь наш славянский и русский народ. В конце 90-х годов прошлого тысячелетия вышли книги Веды Русские о тех событиях о наших предках о праздниках и обрядах, которые были изначально даны четырьмя родами, харицами, дарицами, росенами и святорусами. И вот эту информацию, которую дал Александр Хиневич, я считаю, и наш коллектив наиболее правильный, достоверный, проверенный нашим личным опытом, подтвержденный научными изысканиями академика Рыбакова, Александра Пыжикова, книгой Велеса, книгой Калиды и другими источниками, в том числе XIX, 18 века и 17 века которые естественно вымарывают ту суть обрядовых и жизненных бытовых условий, в которые жили и целесообразной жизни наших предков. Мы сегодня кратко остановимся на тех смыслах, которые несли в себе праздники наших древних славянских народов и русских народов, арийских народов. Новый год с чего начинается? На западе Рождество. 24 25 декабря это праздник бога Клиды, когда ночь заканчивается самые длинные и начинается рождается новое солнце которое гонит ночи темень и просветляет наш разум для того чтобы мы встречали новое солнце с радостью и начинали как бы новый цикл зимнее солнцестояние и есть праздник Бога Кледы, Бога Воина, который пришел на землю и дал людям зерно, правила посева, воткнув меч свой, он дал мудрость свою. И он подарил западным народам календарь, по которому надо проводить определенные посевы, праздники и так далее. И сегодня в древнерусской православной инглистической церкви бог Каледа почитается одним из высших богов который дал календарь то есть от каляды дара мы об этом с вами поговорим в следующих наших выпусках посвященных как раз наследию славян и предков наших и в этот день начинаются колядки, в которых участвуют вы посмотрите «Ночь перед Рождеством» – старый фильм, когда коледовали юноши и девушки, собирали подарки. Для чего? Выжигали костры. Для того, чтобы эти подарки вознести к богам через огонь. Потому как самый быстрый переход энергии, информации от явного мира в мир правей и славий через огонь. И эта энергия дара душевного и физического проходит через Пространство в мир богов, и те радуются славлением и дарам людей, находящихся в мире яви. И сами они не спошлют нам энергию, которая поддержит нас в духовном, физическом и энергетическом плане. Вот это суть праздника. 30 декабря по сегодняшнему летосчислению Духов День нами празднуется. Что такое Духов День? Поминовение наших предков и пращуров. И в этот день люди празднуют, и мы празднуем, вспоминаем предков, славим их. В католических странах сохранился как раз тот обряд, который до сей поры несет как раз вот смысл духого Дня. В чем он заключается? В том, что печная труба, вы видите, вот печка сзади, соединяющая как раз мир праве с миром нашим яви. Через него входит дух Деда Мороза и приносит подарки. Что такое подарок? Вы видите, вот сзади висит носочек. Что он олицетворяет, какой образ несет? Носок надевается на ногу. Нога – это поступки, поступки по совести. И вот это под аркой висящий носок есть слово «подарок». Понимая смыслы и корни наших слов, мы понимаем, Смысл и образ того, что нам передали предки. Это целесообразно. Это воспитание, передача информации от предков к нашим временам, к своим потомкам. И мы передаем это. Мы празднуем, славим наших предков, отдаем, требуем через огонь, выжигаем костер. И от сердца хлебушек или какие-то сладости, или блины. От сердца, которое является душой нашей, мы наговариваем славление и потом, опуская этот хлебушек, преломляя пополам, часть оставляя себе и часть отдавая огню, семарглу огнебожичу, через огонь, эта энергия восходит к нашим пращурам. Вот это смысл Духового дня. И вообще это смысл практически всех праздников – соединение нас с богами. 13 января – это зимний день Перуна. Перун, так же, как и Каледа, – бог-воин, высший бог-воин. Меч Перуна, который он воткнул в землю остривом вниз, несет как раз ту мудрость богов, соединяющих нас, мир Яви, мир людей, с миром праве и миром богов. И заповеди Перуна, и Сантьеведы Перуна, которые он дает, и давал людям, и последний его прилет 40 тысяч лет назад, когда волхвы, и воины, и жрецы спрашивали его о грядущем тяжелом, где он рассказывал, и мы это в предыдущих выпусках, которые вы можете посмотреть на нашем канале, рассказывали о грядущих событиях до нашего времени, о тяжелом времени, о наступлении тьмы, которая является технократической цивилизацией, которую мы также показывали. Вот все эти события, а что такое бог Перун? Он несет воинам силу, мужество, отвагу, укрепляет духовные силы, укрепляет физические силы. И в этот праздник также поминается и славится бог Перун. Проводятся обрядовые действия вокруг костра от малого и от большого. Опять-таки приносятся требы. Бескровные, подчеркиваю, вот здесь хочу остановиться. Вся литература, которая выпущена в христианские времена, в средние, да и наши времена, говорит о язычниках. Вообще наши предки называли язычниками человека, пришедшего из другой страны, не говорящего на русском славянском языке. Он для них считался языцем. Смыслы древних наших обрядов, их назначения были целесообразны, несли в себе силу, как обереговую, например, резьба на домах, на одежде. Можно было женщину, посмотрев на нее, на ее узоры, обереговые пояса или отчельники, или что-либо, понять, замужем она, не замужем, свободно, по ее волосам, походке. То есть все на ней читалось. Это был язык, понятный для всех окружающих. Теперь мы поговорим дальше о празднике, который... Сейчас до сей поры остается у всех на слуху весеннее солнцестояние. Его называют комоедецы, масленицы, уже в современное время больше солнечного света становится, то есть ночь меньше становится, чем день. В чем суть древнего предания? А эта суть заключается в том, что этот праздник назывался праздник весты. Веста ⁇ это весна. Весть о... В новом рождении расцветает явная природа. И Веста борется с Мариной. Марина – это богиня зимы, покоя и отдыха душевного. И приносятся дары Марине, дабы она ушла и уступила место свое вести. Ее а, одаривают, чтобы она спокойно осталась в своих чертогах и не мешала прийти к весне, которая дает уже расцвет земным энергиям. Вот смысл данного праздника. Зритель Петрова Той Арт спрашивает, а был ли у славян праздник 1 и Второй покров? Вы знаете, что праздник покрова связан уже с христианской традицией, наложенной на наши ведические предания. Ну, видимо, был. Я этого доподлинно не знаю и не могу сказать. В следующий раз, отвечая на ваши вопросы, которые я прошу вас нам задавать, писать в комментариях, мы сделаем передачу, отвечая на ваши вопросы. Конкретно по всем тем, которые вы зададите. Наш личный опыт в притворении тех знаний, которые нам передали пращуры и деды наши, говорит о том, что мы... Правильно делаем и используем те знания, которые нам были переданы. Они овеществляются в технологии и устройствах, которые у нас есть, и которые вы можете приобрести по ссылке. Это и нейтроник, сделанный как раз на рунической технологии. Это и живица, структуризатор воды, делающий родниковый. Это и фитотроник, который делает и защищает от фитофтора растения. Это и многие другие, и в том числе книга Коны, которые дают нам нравственные основы нашей жизни. Поэтому, пожалуйста, можете по ссылке посмотреть и приобрести данные устройства и литературу. 2 июня мы празднуем праздник Яровит. Это как раз оплодотворение Солнцем Земли, соединение их энергии для того, чтобы посадить новый урожай. Это было целесообразно, и в этот день, это больше женский праздник, возжигались костры, ставилась ерилка которые прикладывались женщины по утру, утречком встречалось солнышко, славилось его, выжигали костры, приносили требы, прыгали через костер, очищая себя огнем, купались, очищая себя водой, и славили богов, прося их о урожаи, о том, чтобы земля-матушка дала необходимую энергию, а батюшка Ирила дал необходимую энергию мужскую, и это соединение мужского и женского начала. Праздник очищения или купальские праздники, бога-купала, с чем это связано? Это связано с древним сказанием, когда боги Перун, Каледа, Индра и Купала освободили из мира тьмы, из миров технократических души наших юношей, девушек и наших предков, которые были угнаны и осквернены. И вот тогда, как раз освободив их и вернув наши чертоги и на Мидгард землю, проводился обряд очищения. Бог Купала, он связан с рекой с озером. И вода, она как очищает, выносит из нас вот эту грязь. И огонь – праздник, летний праздник бога Перуна. Этот праздник олицетворяет собой силу, набор энергии, мужскую силу. И в этот праздник также делается большой костер с мечом Перуна, делается малый костер, делаются костры около воды или реки, делаются плотики. С красивыми сплетениями ставятся на них свечки. Это, кстати, и в, в день Купалы, которые отправляются по реке. И на них начитываются те славления и просьбы, которые в данном случае праздник Купал уносит болезни река. А в, в день Перуна через воду, через огонь приносится сила, укрепляющая наш дух, тело и душу. Вот это смысл праздника Бога Перуна летнего. И в эти же два праздника проходит обряд именно речения. И даже семейные союзы состаются по определенным обрядовым игрищам, когда два юноша и девушка могут соединиться, попасть с собой. Это серьезный обряд, который проходит чада доросшие до 12 лет. И в это время им открывают путь земной давая общинное имя, и путь небесный давая тайное небесное имя, души их, порожденной от Бога-породителя. Вот это смысл обряда именно речения. И далее мы заканчиваем цикл это основных праздников новолетием. Циклы менялись преднамеренно, дабы убрать у славянского народа, у, нашего, у наших предков, вот те представления, правильные вибрации, смысловые представления о том, когда заканчивается тот или иной цикл. Годовой, недельный, суточный, праздник новолетия в Пушкинских горах. Вы можете по ссылке посмотреть этот праздник, как он проводится. Переход из одного лета в другое. И вот там делается круг старый. Вы какую-то старую одежонку бросаете в костер, дабы освободить вас от всех горестей, и несчастья в лете минувшем. Переходите по дорожке, освещенной огнем в круг лета, через врата. И, выпивая из братины настойный напиток, который ранее назывался, возможно, ссорится, а теперь медовуха или как-то иначе, который вас наполняет энергией, и входите через врата, горящие в новый круг, в новое лето. И в новом лете стоит елочка, под которую складываются подарочки, то есть дары ваши богам. И эта елочка выжигается и с огнем к кродным, переходит ваша энергия Богам Высшим. С вами был Вичезар и Вести Валкон. Делайте свои комментарии, подписывайтесь на наш канал. Всего хорошего, до новых встреч!